Все могут к нам попасть на прием поэтому э, делаю этот это короткое видео о том как убрать боль в пояснице в ягодицах отстрелы в ноги по лампасной части ноги по внутренней по задней части поверхности бедра как это сделать в домашних условиях но предупреждая вся ответственность только на вас вы не вы не специалисты вы не можете почувствовать то насколько какую силу нужно применить только у специалиста есть такая возможность, он четко понимает. Я расскажу теорию, и от теории перейдем к практике. В одном из видео я рассказывал, откуда берется сколиоз. В том же видео ведется речь о том, из-за чего перекашивается повздошная кость. Вот это называется широкая повздошная кость. И почему, она, почему одна нога становится короче другой. Пожалуйста, просмотрите его, ссылка в описании на него будет. В аннотации сейчас вылезет здесь вот еще ссылка на это видео. Вот, пожалуйста, пройдите по ней и посмотрите внимательно. Вы обнаружили, что у вас одна нога короче другой. Напоминаю как. Ложимся на живот, ставим ноги, ступни на носочки и максимально сжимаем ноги вместе. Это должен вам кто-то помогать смотреть сверху. Обязательно фиксируйте вначале на телефон, как было и потом в конце, как стало. Пример мы видим. Перевернулись на спину и делаем те манипуляции, которые делаю я. Первое. Идет фиксация за колено той ноги, которая короче. Делаем на выдохе э, рывок. Следующий перехват идет. Мы берем за голеностоп. На выдохе человека рывок этой же ноги. Следующая манипуляция идет. Мы берем за ступню. Смотрите, как это делаю я. Рывок идет нам э, в три раза мягче, чем когда вы дергали за колено. В три раза мягче за ступню дергать. Короткую ногу мы сделали. Обязательно делаем то же самое с длинной ногой, но уменьшаем воздействие почти в три раза. То есть еще мягче делаем, но обязательно поддергиваем тоже. Для чего мы это делаем в итоге? То есть для того, чтобы разтянуть нижний пояснич... поясничный отдел. Поясничный отдел и частично а, нижнюю часть грудного отдела. Дальше опять переворачиваемся на живот и фиксируем результат. Обязательно делайте на фотографиях, чтобы сравнить, что то и после. Допустим, у вас получилось выровнять пятки. А, объясняю, что происходит здесь. А, получается, вы выровняли повздошную кость, но при этом еще. Это не конец, конечно, Воздействие, скорее всего, у вас четвертый-пятый позвонок еще смещены и крестец. Для того, чтобы крестец поставить на место и частично хотя бы четвертый-пятый позвонок выполняется скручивание. Видео вы сейчас тоже видите. То есть скручивание, кладем человека на бок, выставляем одно колено, плечо отводим назад и легкий рывок в одну сторону в другую сторону. Тоже а, после этой манипуляции э, не факт, что у вас все позвонки встанут на место. 90% вероятность, что они до конца 4-5 позвонок не встанут на место. И их поставить до конца сможет только уже специалист, подобный мне. Или уже все-таки хирург после операции. Но все-таки а, данные манипуляции с выставлением повздошной кости, с постановкой ног в равное положение – поможет вам убрать большую часть болей в ягодичной части, прострелы по ногам и снимет немного напряжения в поясничной части. Боль может до конца не уйти, потому что все-таки могут быть свернуты позвонки в этой части. Причин масса. Но вот то это видео показывает о том, что хотя бы это вы сами можете сделать в домашних условиях. Это безопасно. То есть вы себя травмировать не можете, за исключением, если человек, который вас дергает, не вырвет вам, конечно, сустав и какую-нибудь мышцу. Потому что передать степень усилия, при которых я делаю, к сожалению, по видео невозможно. Даже если при личном, при личном тренинге это тоже невозможно, потому что это чувство у всех субъективно. Каждый человек чувствует по-своему. Будьте осторожны, берегите себя, пользуй, используйте этот момент. Вот своим деткам, кстати, своим деткам э, до 12 лет, если до 14 лет, это достаточно легко получается. Значит, вы уже убрали нагрузку с той ноги, которая была короче, значит, у вас уже меньше нагрузка на колено. Но ваши мышцы еще все равно привыкли э, к тому перенапряжению, которое есть, и вы заметите, вы можете проверить при перекосе по вздошной кости вот здесь, у нас две широкие мышцы, идут здесь, вот, они вот так две широкие мышцы, которая отвечает за наклон спины вперед. Вы можете померить, визуально потрогать. Если одна мышца перенапряжена... Часто бывает одна мышца перенапряжена с одной стороны позвоночника, а с другой... Вот с одной перенапряжена, а с другой мягкая. Как это бывает? Как раз в том месте, та нога, которая короче, то есть прям смотрите на человека. Вот у него эта нога короче получилась. Вот эта мышца, она сжалась, она получается жесткая, а вот эта мышца, нога длиннее, эта мышца прям мягкая бывает. Все, значит, вы правильно действуете. Далее. Первое обязательно э, делаем те упражнения, которые у меня есть на канале тоже. Там 6 упражнений. Эти упражнения в том числе э, настроены так, что они настраивают работу глубоких, глубоких мышц, такая как глубокая мышца у нас есть, называется э, позвоночно-повздошная мышца. Вот, э, вот Фотография будет сейчас как она выглядит. Тут очень глубокая мышца, которая держит именно повздошную кость на, на уровне. Плюс здесь еще есть другие мышцы, которые крепятся от повздошных костей к ребрам. Очень важные косые мышцы развивать, чтобы это все закрепить. Так вот, в моем комплексе максимально полно задействована все эти мышцы, и они именно не перенапрягаются, они растягиваются, расслабляются, и именно держат ваш позвоночник в правильном тонусе. Если вы их делать не будете, все очень быстро возвращается. Следующий момент. Как снять болевые триггеры? Очень просто. Вы нащупываете ту мышцу, которая перенапряжена в теле. Ну, то есть, прям прощупываете по спине, и нащупываем ага, здесь катается шарик да, или то есть там или шарик катается или же как бревнышко такое мышца значит находим все это бревнышко на этом бревнышке находим а, самую с, прощипываем прощупываем миллиметр за миллиметром и находим самую болезненную точку запоминаем а лучше прям отмечаем ее либо ручкой или маркером для чего мы это нужно эта точка называется триггер Триггер – это самое болезненное место. И начинаем ее массировать, неважно, пальцем, каким-либо массажером, может быть, ручкой, может быть, какой-то железочкой скругленной, да, или каким-то скругленным предметом. Но вы начинаете массировать конкретно эту точку. И таким образом вы снимете болевые синдромы. Синдромы очень многие. То есть, не обязательно массировать всю мышцу, нужно разбивать именно эту точку. Эти мышцы могут быть не только, если мы касаемся поясницы, это не только вот эти широкие мышцы, да, которые идут, но они опять же в ягодицах, задняя поверхность бедра и между лопаток еще шея. Как определить, что у человека перенапряжение есть сильное психоэмоциональное? Часто, когда человек, у человека идет психоэмоциональное перевозбуждение, первое, какие у него мышцы напрягаются?